Всем привет, ребят Приехал сегодня Женек На испытание новой прошивки Но как бы она не совсем новая Там она такая причесанная блин, На 1.8 соответственно на ручку Я там некий параметр поменял Чтобы более плавно она была На малых нажатиях педалей И на малых оборотах чтобы можно было передвигаться очень плавно на, под, ну, при езде по дворам, в пробках и во всяких вот таких вот э, э, ситуациях. Но при этом как бы не должна пострадать динамика на высоких оборотах и больших нажатиях на педаль. Э, ну, в принципе, сейчас мы едем с Кондеем, потому что у нас на улице там вообще какая-то лютая жара, как обычно у нас. 30, сейчас тридцатка, да, у нас. Ну В Питере это держится уже температура, я не знаю, уже месяц, наверное. Без кондей тут просто нереально ехать, потому что мы тут просто сплавимся и все. и машина черная. Да, и машина черная. И не забываем, что температура воздуха тоже высокая, соответственно, плотность низкая и тяга как бы не должна быть прям хорошей, блин, потому что чем выше температура, тем плотность ниже, блин. соответственно, меньше окислителя в воздухе и... Меньше, соответственно, энергии получается при сгорании топлива. Ну, сейчас, как обычно, проезжаем около лахты-центра. Сейчас вот поездим, выезжаем с города, проедем на одной вариации прошивки, плюс вторую сейчас залью, попробуем на ней, но там некие изменения небольшие, мне просто надо для тестов посмотреть, как будет реагировать автомобиль на эти изменения, ну и проверим сравним то на чем мы сейчас едем и то, что я залью ну, как будет разница не будет, честно сказать, не знаю но может быть на уровне там плацебо или еще что-то, ну, потому что изменения минимальные, ну, прокатим сейчас еще проверим вот, залили мы второй вариант прошивки ну точнее подправленный немножко но ну, как бы я особых изменений не чувствую не знаю может Женя покатается потом ну, да, покатается. расскажет но там в основном на дополнительное открытие дросселя всякие изменения некие фильтрации изменил и не более того там чуть-чуть немного косметической как таковой правки и все. Блин. То есть я сейчас стараюсь ничего не крутить э, глобально, чтобы не было проблем опять на какие-нибудь грабли, чтобы не наступить. Потому что эта прошивка уже несколько месяцев э, ездит и как бы, никаких нареканий нету. Хочется просто все перепроверить, э, довести до идеала и только тогда можно производить какой-то релиз блин, прошивки, чтобы не было такого, что всех прошили, как бы вроде релиз было, а потом бац, какой-нибудь косячок выкопался, ну то есть появился косяк, который мы не видели, и опять всех шить, блин, а машин-то прошиты, сами понимаете, не одна сотня, и это гигантская работа, просто потом заново все переброшивать, да и смысла, в общем-то, в этом нету. Что еще хотел сказать, но релиз я поэтому и не выпускаю, а то, что вот я сейчас рассказал, чтобы все это испытать на реальных автомобилях в разных регионах. Единственное, какой-то был косяк у народа на крайней прошивки после запуска она как-то неадекватно себя вела. Не знаю, у тебя такое бывало, нет? Нет, нет нормально все. Ну, но, да, к сожалению, почему-то на некоторых машинах такое проявлялось. Не знаю, почему... Эти темы я тоже перепроверил, немножко подправил там вот эти вещи послепусковые, и не знаю, вот Женя как раз проверить все это дело, будет у него, не будет, но я думаю, что ничего не должно быть, именно почему-то на нескольких машинах, то есть это не на одной, а именно несколько. То есть все-таки проблема существует какая-то. Но она именно при каких-то определенных только температурах запуска. То есть не каждый раз, а именно как-то иногда и при сочетании каких-то определенных условий. Условия пока непонятные. Это вроде бы не холодный запуск как таковой при температурах уже свыше 20. И вот именно вот это происходит. Не знаю, у нас сейчас просто температура Ниже 20 просто не падает, а блин, поэтому мы не можем проверить, как бы, но, может быть, проверят ребята в других регионах. Что еще добавить? Да, в общем-то, особо нечего, все плавно едет, пинков, тычков нету, я не знаю, что там у народа происходит, откуда они эти ловят тычки-пинки. Единственное, что может быть, только подушки двигателя, потому что мотор начинает просто сильно раскачиваться. Из-за этого, может быть, это они, может быть, э, имеют в виду, что это вот пинки и тычки какие-то. Но фактически, э, как по бы идее, если не резко трогаться или еще что-то, вот у нас же, как бы, прошивка получается с большим моментом крутящим и снизов и, как бы, с более резким э, нарастанием этого момента. Соответственно, у вас мотор начинает э, на подушках просто выгибать. Потому что да, сильно закручивается, потому что трансмиссия начинает сопротивляться, и, соответственно, мотор начинает просто уходить блин, на подушках. И ровно такое же при торможении. Ребята, которые ставили подушки, вот эти тюнячные, какие-то там отдукаты, или я не знаю чего. На, по крайней мере, на весте спорт мы это испытали, дубасили просто с места, бросая сцепление. Никаких колебаний мотора при этом как бы не было. И при торможении двигателя как-то более эффективно все это. То есть, опять же, он не раскачивался. Может быть, это только с этим и связано. Но тут как бы мы бессильны. Это надо менять чисто опоры и все. Блин. Ну, есть люди, которым это не доказать, потому что они, в принципе, как дубовые, блин, им не пробить. Они, ну, не знаю, как, как объяснить человеку, что это что это подушки, а не что-то иное, правильно, даже? Ну, ну да. вот как, блин, я не знаю. Либо я могу сделать, чтобы машина не ехала, она будет мега плавная, но при этом она будет режим и шака включать, потому что у вас просто не будет хватать крутящего момента. Но при этом колбасить у вас будет мотор вот так вот, блин, под капотом, потому что у вас будет прирост момента и обратное, блин. Нельзя сделать одновременно, чтобы у вас прям мега комфорт был, блин, и э, при этом у вас как бы динамика была, блин, то есть по-любому у вас как бы сопротивляются эти подушки, и мотор будет все равно колбасить, блин, то есть без вмешательства в железо тут уже ничего не исправить, блин, либо не будет ехать, либо будет ехать, но колбасить, блин, вот на подушках, то есть смотрите сами. Так что... Тоже нормально, она как бы... По крайней мере, равномерно без всяких проблем. Не Все отлично. Так что, ребят, Женя потестит, мне расскажет, соответственно, мы постоянно на связи. И ребятам я еще скину прошивочку, они тоже обещали в других регионах поиспытывать, посмотреть, как у них в регионе будет при их условиях и температуры, и местности. У нас же как бы равнина, сами понимаете, тут никаких искривлений нету, сами видите, все плоское. А у них, может быть, что-то будет проявляться на склонах или еще где-то. Ну и будем дальше испытывать Не забываем ходить под видео Там в ссылочке Драйв Контакт Соответственно колокольчики жмем, подписываемся Ну и ждем новых видосов Так что в общем всем пока и до новых встреч